Приветствую, с вами Леонид Ирлан. Как вам идея, чтобы я помог вам искренне принять и полюбить себя, стать уверенными и повысить свою самооценку? Если вам интересно это предложение, тогда это видео для вас. Сейчас я набираю мини-коуч-группу, где я лично помогаю каждому участнику избавиться от чувства вины, привычки ругать себя, отказываться от своих желаний ради чужих. Причем мы с вами будем менять вашу самооценку по новейшим психотехнологиям, в то время как на других тренингах предлагают вам прокачивать свою уверенность, преодолевая свои страхи, развивать те качества характера, которых у вас нет, мы с вами будем действовать иначе. Вы не будете создавать себе трудности и гореически преодолевать их. Вам не нужно будет заслуживать награды и похвалу от других людей. Мы пойдем совершенно другим путем и не будем проводить сотни бессмысленных медитаций прощения, отпускания обид. В наших практиках мы будем двигаться в самую глубину вашего самоосознания, убеждения, которые порождают ваши мысли и эмоции о себе, о своей ценности. К чему это приведет? Меньше бесполезных действий, меньше болезненных воспоминаний, больше работы с подсознательными установками, больше результатов. Трансформационные практики мы будем проводить по новейшим психотехнологиям. Это когда при работе с негативными эмоциями вы не будете загонять их еще глубже в подсознание, накрывая сверху другими эмоциями. Вместо этого вы будете обнулять инстинкты, таким образом устраняя саму причину возникновения заниженной самооценки. Никаких аффирмаций, никаких самоуговариваний, никаких принуждений себя совершать дискомфортные поступки. Вы просто сидите и общаетесь со своим подсознанием, со своим телом в комфортных условиях. И когда ваше подсознание почувствует, что вы реально готовы к переменам, оно позволяет их совершить. В результате ваши подсознательные убеждения относительно своей самооценки меняются быстро и легко. Но это еще не все. Также мы внедрим особую технологию результативности, благодаря которой быстрые и заметные улучшения в жизни получите не только вы, а и окружающие вас люди. Это создает предпосылку для двух улучшений. Первое вы станете заметно уверены в своих силах и в своей правоте. Второе, вашим близким станет еще комфортнее общаться с вами. Благодаря полученным в группе знаниям вы сможете помогать не только себе, а и окружающим вас людям, если они окажутся в сложной жизненной ситуации. Именно это мы будем внедрять в коуч-группе повышение уверенности и самооценки в течение 7 недель. Поэтапно вы узнаете, кем вы сейчас являетесь на самом деле Осознайте свои реальные потребности, таланты, которые следует развивать И точки боли, которые следует исцелять Затем вы научитесь принимать себя и навсегда избавитесь от стыда, чувства вины и привычки постоянного самобичевания. Вы научитесь слышать себя, свои потребности и сможете наполнять себя до состояния удовлетворения. Следующий этап – это самовыражение. Вы будете знать, что и как сказать, когда возникнет необходимость заявить о своих потребностях, поделиться своими чувствами. Вы сможете сообщить о своих негативных чувствах, таких как злость, Обида так, чтобы не ранить собеседника, ну и рассказать о своих позитивных чувствах, не теряя своей ценности, своей значимости. Далее мы отработаем вопросы целеустремленности. Вы избавитесь от страха нового, от привычки откладывать важные дела, заниматься неважными. Вы научитесь сохранять позитивный настрой на пути к целям, реализовывая свои желания. Следующий шаг – выключение магнита неприятностей. После этого занятия количество дискомфортных событий в вашей жизни снизится до минимума, и вы перестанете притягивать оскорбления, обвинения в свой адрес. В следующем занятии вы научитесь разрешать конфликтные ситуации, которые в принципе, могут возникать в вашей жизни. Из любых конфликтов интересов вы всегда будете выходить победителем. Вместо обид и обвинения других людей вы будете получать уважение. Ну и в завершение мы создадим пространство, чтобы вы узнали свое предназначение. И не я буду вам сообщать о нем, а вы сами узнаете то, зачем вы пришли в этот мир, в это место, в это время. И опираясь на полученные ранее навыки, вы начнете жить своей жизнью, жить в согласии со своим своей душой, со своим предназначением. По формату. Продолжительность группы 7 недель, 14 занятий. Групповые онлайн занятия будут проводиться в Google Hangouts на YouTube. Индивидуальные занятия в Skype или Viber. Еще раз повторюсь, в результате этой коуч-группы вы примете себя такими, какие вы есть. Вы начнете жить для себя, реализовывая свои желания. Вы создадите гармоничные отношения с окружающими вас людьми. Если вам интересно это предложение, пишите мне в личные сообщения, ну или проходите по ссылке, регистрируйтесь на бесплатную консультацию. Мы с вами свяжемся, посозвонимся по скайпу или вайберу, я вам расскажу, какие конкретно вы можете получить результаты в этой коуч-группе, ну и заодно посмотрю, смогу ли я вам помочь. Потому что такие форматы, они, конечно, не для всех. Если вы не умеете заниматься практиками осознанности, смотреть внутрь себя, то вам будет достаточно сложно. Если же вам интересно изменить свою самооценку, интересная идея войти в гармонию с собой, милости прошу, свяжемся, поговорим, обсудим все вопросы и добро пожаловать в коуч-группу. На этом на сегодня все. С вами был Леонид Орлан. До встречи!